Всем привет, с вами Лера. Давайте познакомимся с интересными новостями. Бедный Ди Каприо. Вы любите тот самый нашумевший сериал «Игра в кальмара»? Я очень. Как оказалось, Леонардо Ди Каприо тоже фанат этой дорамы и даже хотел сняться в продолжении корейской истории. Но, увы, режиссеры приняли решение отказаться от участия голливудских актеров. Что ж, казалось, с Оскаром Лео повезло, но, видимо, проклятие обделенного все еще преследует его. Вишня, клубника, а может, колбаса? Окей, если уги в стиле нагицев вы еще сумели пережить, то это заставит вас еще немного посидеть и подумать. Но потом заказать пиццу, ведь сеть пиццерий Папа Джонс выпустил помаду с ароматом колбасы. Думаю, для особых любителей пиццы данный продукт будет усладый для губ. Правда, им нужно поторопиться, помада выпускается в лимитированной коллекции. Конец фильтром и напыщенным фото. Новое приложение BeReal предлагает выложить ваше фото только раз в день и в случайно выбранное время. Причем фото делается сразу на две камеры, и обработать их, например, замазать прыщик нельзя. В соцсетях уже можно найти фотографии пользователей, сделанные в самых разных обстоятельствах. От машины скорой помощи до задержания лучшей подруги полицией. Япония теперь впереди и по юмору. Японские ученые создали человека подобного андроида и зовут ее Эрика. И самой главной фичи в этом искусственном интеллекте является его смех. Он подбирает особую реакцию на разные шутки собеседника. Видимо, японцы решили посмотреть на проблемы юмора своего народа с их привычной стороны. Я бы просто записалась на стендап-курсы. Ким Кардашкин берет идеи у Бузовой. В своих социальных сетях звезда провела масштабный розыгрыш, где победителям обещали билеты первого класса до Лос-Анджелеса, трехдневное пребывание в Беверли-Хиллз и целых 100 тысяч долларов. Но после окончания конкурса подписчики довольными не остались. Они уверяют, что Ким не стала выдавать обещанных призов. Обиженные поклонники даже хотят подать суд на светскую львицу. Видимо, Ким решила не отставать от русских трендов и следующим призом будет Гелендваген. Ну вот и все. С вами была Лера. Пока-пока!